Приветствую всех! Откроем учебник на 10 странице. Тема этого занятия – гармонический слух в пьесе. И также мы продолжаем работать над полифоническим слухом в пьесе. И здесь мы просто продолжаем заниматься так, как мы занимались над первой страницей в третьем уроке третьей части. И нам понадобятся страницы 43 по 46 в дополнительных нотах. И как я уже говорила, мы разделяем пьесу на три части, и сегодня мы занимаемся над полифоническим слухом, над второй страницей в пьесе. В то же время начнется заниматься над гармониями в пьесе. Как мы знаем, звуковое представление влияет на прикосновение, и прикосновение влияет на звук. Поэтому если мы хотим изменить звук, сделать его более выразительным, нам нужно изменить звуковое представление. Вы можете услышать, как представление звука изменять мой голос, а звук голоса, когда я представляю одну и ту же ноту в разных оттенках гармонии. Например, если мы представляем до вот, а, в этой гармонии. Если мы представляем эти гармонии, звучит так. сейчас пела то, что я представила. А, таким же образом это повлияет на прикосновение и звук во время игры, когда представление звука а, посылает импульс к концам пальцев. Мы также знаем, что интонация влияет на время и энергию через прикосновение. И вы можете услышать, как пение с интонацией изменяет мой голос, энергию и время, когда я представляю тот же интервал различных оттенках гармонии. Давайте споем. И точно так же это повлияет на мое прикосновение, энергию и время во время игры, потому что интонация, внутреннее пропевание с глисандрой сопротивления будет влиять на мышцы пальцев в ладошке. У вас появится разное душе, разное чувство времени. Это не просто такое трубата, то а более тонкое ощущение времени, которое происходит в очень тонких ощущениях, вибрации наших намерений и эмоций в песне. И таким образом вырабатывается выразительный звук и игра. Перейдем к двенадцатой странице и к 47 по 51 страницам в дополнительных нотах. И мы будем работать над первой частью пьесы, над которой мы занимались на предыдущем уроке, на третьем уроке, третьей части. И если вы хорошо подзанимались над полифонической фактурой на первой странице в том уроке, тогда сегодня мы переходим к гармонической фактуре на той же первой странице. И план занятия такой. Сначала мы представляем каждую гармонию отдельно. И как вы видите, в нотах я обозначила каждую гармонию. И затем мы представим всю линию и их фактуру. И таким образом вам а, нужно поработать над первой страницей. Это 47-я страница в дополнительных нотах. Итак, сначала соберите гармонический аккорд, отсеивая проходящие ноты. This, uh, Например, посмотрим на эту строчку. Теперь вслушайтесь в гармонии и постарайтесь их описать. Я бы посоветовала держать гармонию на педали послушать ее и описать ее эмоциональную краску. Эмоциональная краска здесь не должна быть усложненной, особенно на первых порах. Остановитесь на таких простых словах, как «светлая» или «темная», «яркая» или «мягкая», «открытая» или «закрытая», «напряженная», «консонанс-диссонанс», «радостная» и «печальная». Я также советую не зацикливаться на одной гармонии, так как это достаточно сложно распознать окраску одной гармонии, если вы не сравниваете ее с другими гармониями. Это также как и с цветами. Вы можете различить красный цвет только когда видели остальные цвета. Так что еще... Так что постарайтесь uh, вслушаться в остальные гармонии, сыграть основную гармонию, затем перейдите к другим, а потом возвратитесь к основной гармонии. Теперь давайте я покажу, как это выглядит. Я сыграю через всю пьесу. А вам, возможно, необходимо будет остановиться на каждой гармонии немного дольше, чтобы лучше почувствовать ее окраску. Но, опять-таки, не старайтесь почувствовать сразу все идеально, просто идите вперед, пройдитесь по всем гармониям, затем садитесь на диван и представляйте написанное от начала до конца в тембре и гармонической окраске с движением звука Гриссанда. Вот это ваша задача. Но сейчас мы просто разобьем uh, ее в несколько простых шагов. you know, it's not like in leaf. When leaves get dramatic, it's dramatic for a long time. But with Chappelle, uh, well, as soon as he reaches very intense heartbeat, and then right away he goes back to sof some softness. Теперь давайте вернемся к первоначальной строчке и представим каждую гармонию отдельно. Представьте ноты в гармонии, в тембре, в гармонической краске и с движением звука, удерживая гармонический аккорд на педали. И проверьте опять наличие движения звука. Итак, детально. Вот что я выполняю. Я удерживаю гармонию на педали, представляю ноты, которые относятся к этой гармонии, в тембре велончели скрипок в гармонии до диез минора. Давайте найдем ее краску. Если сравнить ее с до минором, например, до минор более трагический для меня, и до диез минор более драматический, Он такой же темный, но драматический. Во время вслушивания в гармонию вы находите ее окраску и затем представляете ноты в тембре, вилончели и скривок в этой гармонической окраске с движением звука. Это вот такой вот предварительный этап. И теперь представляем те же ноты в тембре и гармонии с движением, но уже без педали. Напомните себе звучание этой гармонии. И теперь в тишине представляйте все звуки. И, наконец, сыграйте то, что вы представили. Представьте ноты, наберите вес, поднесите руки, возьмите звук, выполните движение запястья локтя. Давайте также пройдемся по остальным аккордам на этой строчке. Сначала мы вслушиваемся в гармонии и описываем их. Например, эта гармония тоже темная, но она не такая драматичная. Она больше похожа на переживание боли в одиночестве. Не знаю, как лучше это описать. Как только почувствовали окраску, возьмите гармонию на педали и представляйте все звуки в тембре гармонии с движением. Теперь представьте те же ноты без педали. Напомните окраску, представьте ноты. И тебе представьте, сыграйте. Следующий аккорд. Если сложно поймать окраску, просто сравните с другими гармониями. Если сравнить с фа минор. фа диас, минор немного uh, теплее, не так драматично, как этот минор, как бы даже мягче, темный, но более мягкий. Теперь удерживайте гармонию на педали и представляйте мелончели и скрипки в этой гармонической окраске с движением звука. Теперь представьте звуки без педали, возьмите гармонию и далее в тишине, представьте звук. Наконец играйте то, что представили. Давайте перейдем к следующему аккорду. Опять возвращаемся к до диез минору. минор был мягкий, вот этот более драматичный опять okay. же. Возьмите на педали и представьте звуки. Теперь без педали. Imagine without holding on the pedal. Imagine and play. God which fingers I'm using. <laughs> okay, one. Следующая гармония. Здесь легко уловить окраску. Очень она интенсивная. И мне кажется. Немного уменьшенная. Что-то здесь точно уменьшено звучит. Если сравнить. Очень странно. Эта гармония звучит уменьшена, но она просто доминанта кремажору. Но видите, в контексте вот предыдущей гармонии этот это доминант с звучит напряженный и закрытый, как уменьшенный. Ну ладно, давайте представим звуки, удерживая гармонию на педали. из спида представим сыграем и последний аккорд. звучит мягче so и более straight, открыто. Softer, open, Представляем с педалью, без педали. Right? Представляем и играем. <говорит> вот так вам нужно заниматься над каждой строчкой в пьесе. После того, как вы ä, позанимались над каждой гармонией отдельно, Попробуйте выполнить те же шаги над каждой строчкой отдельно. Это будет 48-я страница в дополнительных нотах. Давайте сначала представимся строчку, удерживая гармонию на педали. Вот как это выглядит. Я как бы помогаю себе педалью окрашивая ноты и я представляю окраску гармонии я представляю я представляю И затем представьте всю строчку без помощи педали. И теперь сыграйте то, что представили. Напомню, что мы играем без динамики, без стрихов. Играем легкими и пустыми руками. like this Давайте перейдем к следующей строчке, это 49 страница в дополнительных нотах. Слушайтесь гармонии. Вот эта гармония до 10 минор, но она не звучит так э, темно, потому что это не так низко, просто печально и затемненно. Это гармония, напряженная, стонущая в сердце. И возвращаемся в более простой фадис минор. И теперь мажор. Для меня каждый мажор в диезных тональностях ощущается как сверкающий замок где-то в небесах. Конечно же, это гармония светлая, открытая. Это гармония как вопрос, как вопрос о помощи, очень вол... Очень от, открывающе. <смех> ну хорошо, по-моему, я уже uh, перешла все границы простых слов, описания гармоний. Um, Ваше ощущение образа гармонии, возможно, будут немного различаться с моими. Ну, мы все разные люди. Представьте все ноты, которые относятся к одной гармонии, удерживая педаль. Давайте я здесь замечу, что на предыдущей строчке каждая гармония совпадала с каждым аккордом. Одна гармония, один аккорд. Однако здесь все немного по-другому. Видите, гармонический аккорд может содержать несколько нот. Так что вот эта первая половина такта будет принадлежать к одному аккорду, к одному гармоническому аккорду. Итак, представьте ноты на педали. И в голове мы представляем, каждая нота в тембре гармонии с движением. Теперь представьте без педали. И сыграйте то, что представили, с представлением с интонацией. Вы можете играть с педалью. Перейдем к следующему гармоническому аккорду, более напряженному.